Команда из шестой школы «Корень из двух». Поехали! Hey, Добрый вечер! На сцене команда КВН «Корень из двух». Мы отвечаем за интеллектуальную составляющую юниор-лиги. Так, ребят, уже 1 четвертая, настало время раскрыть все карты. <звы> а девушки что, Рыжие? Они же? Они же, не стирается. <смех> <смех> так, ребят, я знаю, как привлечь внимание девушек. Пшик, пшик. <смех> Дедка, ты любишь жарванные джинсы? А, а, а, а, а. Ты что, придурок, зачем мои духи взял? Дедка, ты любишь жарванные джинсы? Илья, вот скажи, зачем тебе это? У нас в команде и так играет самая красивая девушка юниор лиги. Спасибо, мальчик, так приятно. Да не за что, Танюх. На сцене команды КВН-корень из двух. Поехали! У каждого в школе есть свой авторитет. Ну что, принес? Принес. Ну, перебывайся тогда, что стоишь-то? Сейчас государство активно борется со взятками, и каждый зарабатывает так, как хочет. Представьте, случай на трассе. Здравия желаю, сержант Фахриев, вдохните. Все нормально, не горчит? Нет-нет, все хорошо. С вас 500 рублей. Отец впервые пришел забирать ребенка из детского сада. Так вот ты, пошли со мной. Я вообще-то воспитательница. Блин. Ну, выбейте ребенка, похожего на маму. Тут таких страшных детей нету. Я все маме расскажу. Ой, это мой сдавал, пошли. А недавно киберспорт признали настоящей спортивной дисциплиной. А теперь представьте, во дворе. Я э, слышь? Я? Ну да, да ты. Я вообще спортсмен. Какой спортсмен? Киберспортсмен. Ну что ты сделаешь мне этой штукой? которые заключены одни Влады. Влад, ты свободен! Так, стоп, не этот Влад! А, блин! Эй, а ты что не Влад, что ли? Нет, я Слав. А что хотелось бы сказать в конце? До начала игры к нам подошел Рамиль Акдеев и сказал, «Ребят, давайте без подхалимства». Золотые слова. Золотого человека. Да, да, да. На сцене была команда КВН «Корень из двух». Спасибо!